Игорь Мерлин представляет Привет, дорогие друзья! С вами Игорь Мерлин. Меня несколько раз спрашивали, Мерлин, зачем ты занимаешься этим неблагодарным делом? Помогаешь другим выбираться из вонючей ямы нищебродства? Конечно, есть в этом вопросе и доля чистой правды. Люди все разные, проблемы разные, порой даже... Странное до да безумия, а желание у многих одно – много денег, достойная жизнь, пассивный доход, путешествие и свобода. Лет 25 назад я мечтал о многом таком, но жил почти в нищете, были подъемы, провалы, все рушилось, и приходилось все возводить заново. И когда я путем проб и ошибок хоть как-то выбился в люди – в голове засела такая дерзкая мысль, что я теперь способен помогать другим людям. И хочу это делать. В 2006 году на одном из психологических фестивалей я познакомился с группой участников, от которых и заразился идеей помогать таким, как я, предпринимателям и бизнесменам, которые уперлись в финансовый потолок и бьются об него. Хочу обратить ваше внимание на те ошибки, которые совершали и совершают люди, которые застряли в финансовой яме. Меня зовут Игорь Мерлин, я наставник по увеличению доходов для предпринимателей. Записывайтесь на диагностику по ссылке под этим видео. Первое. Многие ударяются в учебу, проходят массу курсов и читают бесчисленное количество книг. Становятся умнее, в разы умнее, а денег больше не становится. Проблема. Второе. Другие пытаются самостоятельно решить свои проблемы путем проб и ошибок. Начинают что-то делать-делать, но денег опять-таки больше не становится. Опять проблема. Третье. Некоторые набирают кредитных денег, а только это не помогает, а втягивает их в кредитное болото. Большинство людей яростно сражаются с проблемами, а надо бы разобраться в первую очередь, разобраться с причинами, в чем что происходит. Однажды ко мне на трехмесячную программу пришла дама, которая работала в сфере моды, занималась созданием новых эксклюзивных моделей одежды, ну показами, там, театральными костюмами, там все у нее. Несмотря на ее широкую известность в узких кругах, Ей сводила концы с концами. Ну, вроде бы в ручки большие, а чистая прибыль копейки. В результате оказалось, что она просто не умела делегировать полномочия. Старалась все делать сама, и поэтому ничего не успевала, и довела себя прям до нервного срыва. После моих рекомендаций ей так понравилось делегировать, что пришлось даже, дорогие друзья, вы не поверите, пришлось ее останавливать, чтобы она не все спихивала на других. Напишите, друзья, в комментариях, а какие ошибки совершали вы в своей деятельности. Заходите на мой телеграм-канал, и вы получите от меня а, прям крутые методики решения многих проблем. Ссылка находится под этим видео.